Андрей Шаура, Россия, город Ангарск, являюсь президентом Академии Успех Вместе. И в этом видео вы увидите результаты наших учеников, которые пользуются продуктами 22 века. Да, потому что эти продукты из будущего. Это натуральное клеточное питание, которое меняет жизнь людей в лучшую сторону. Мой результат. Мне в юношестве поставили пожизненную инвалидность, аллергия с сасмой. Я был на ингаляторах, в нос, в рот, жидкий кларитин, уфилин димидрол. Но сейчас я 32 месяца не был в аптеке. Помолодел, мне 39 лет. Посмотрите мои фотографии до. И посмотрите сейчас. Энергии больше. Отказался от кофе. От вредных привычек. Ничего не беспокоит! Я очень счастлив, что являюсь президентом Академии Успех вместе и мы продвигаем Hydrate, Accelerate, Elevate, Red great Grid Kids и это продукты, которые нужны каждой семье. Я против продажи алкоголя, сигарет, наркотиков. Я за правильное питание, полезное питание. Я против лекарства. Наши продукты ничего не лечат, наши продукты питают клетку, дают энергию, и ты становишься молодым. Приятного просмотра! Айгуль Газезова, город Нур-Султан, Казахстан. На сегодняшний день мне 42 года. Здесь мне 38, а здесь мне 42. Вы, наверное, заметили разницу. Благодаря нашим замечательным продуктам у меня прошла грыжа позвоночника. Я постройнела, помолодела, у меня очень хорошо укрепились волосы. Также идет подтяжка лица, лифтинг, уходят мимические морщины. И я всем рекомендую наши замечательные продукты. Иван Вовк, Россия, город Ангарск. Пользуюсь продуктами нашей компании, энергии теперь море, целый день ходишь энергичный, на позитиве. И я заметил, что у меня улучшилась производительность труда. Попробуйте, не пожалеете. Я очень люблю животных, и я с детства мечтала им помогать. И сейчас я являюсь волонтером и помогаю бездомным животным в разных городах России. И вот этот продукт дает шикарные результаты по здоровью у животных, профилактирует, помогает животным уходят от артритов, помогают при восстановлении после онкологии, после операций. Мочекаменная болезнь у котов проходит. Друзья, если у тебя дома есть питомцы и ты любишь их и заботишься, я рекомендую тебе вот эти продукты в их рацион. Николай Турушев. Россия. Город Улан-Удэ. Благодаря технологиям, которые продвигает сегодня Академия Успех вместе, у меня ушел лишний вес более 30 килограмм, Помолодел на 5-7 лет. Чувствую себя просто отлично. Но главное, у меня ушла проблема с коленным суставом и не нужно делать хирургическое вмешательство. Я всем рекомендую в каждый дом, в каждую семью. Элита Мустафаева. Алматы, Казахстан. Мне 39 лет и я мама троих детей. Благодаря нашим продуктам у меня прошла экзема, которую я лечила более 10 лет. И самое главное, мои родители, я продлила им жизнь. Сегодня им 71 год, и мы уже не ходим в аптеке целых два года. Всем рекомендую. Надежда Андреева, Россия, Геленджик, 65 лет. Практически больная и немощная женщина прошлого. Вы скажете обо мне это сегодня? За время приема функционального клеточного питания Elevate, Accelerate, Great Kids, Reggie V&A я омолаживаюсь, скинула более 20 килограмм, корректирую свою фигуру, омолаживаюсь, уходят морщины, естественная пластика лица. У меня было наследственное заболевание, сахарный диабет. У меня мама ушла из жизни в 63 года, и я ждала такой же участи. Сегодня у меня сахар крови в норме. Я ем сладкое. Друзья, это такое счастье. У меня ушли два узла щитовидной железы. Шло срастание узлов и должны были оперировать. Сегодня я здоровая, счастливая, энергичная женщина, и я могу помочь огромному количеству людей также стать здоровыми и счастливыми. И самое главное, что мы можем помочь нашим детям. Great Kids позволит вашим деткам стать умными, здоровыми, счастливыми. Принимайте наши продукты функционального питания и будете такими же здоровыми, какой стала я!